Селых, мешканцы, села Веселого, выехали в складе двух экипажей. Добрый день. Все, давай, Сейчас давай, мы где-то кодинем сразу. Давайте да быстренько, чтобы были на нас эти сами. Как красавчики были. Ой, да, да, да, да. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай. Оп. Оп. Эти порцию Куда? Есть. Застебывается. Вот Давай. И вы распады, не поднимай. Сидение Подожди, подожди. Подожди, Вот там поднято. Давай. Раз. Оба. Попухает ее.